Самый многообещающий послушник покинул нас не из-за малого безрассудства страстей, а из-за большего безрассудства гнева. Сердце его омрачено, баланс его потеря, но способности остались непризойденными Именно тогда мы поняли, что должны наблюдать за ним особенно внимательно. Летописи хранителями Сегодня вечером я иду на простенькое дельце Влезть в охраняемый особняк, украсть у очередного толстостума Моценную безделушку и тихо смыться Лорд Баффорд уехал из города и капитан его охраны По слухам отправился вместе с ним в качестве телохранителя Самое время для небольшого ограбления Передние ворота поместья Лорда Баффорда всегда хранятся, а главная улица слишком хорошо просматривается Но Кати сказал мне, что есть путь получше, в обход, в стороне от оживленных улиц Один стражник и наверняка никаких свидетелей, которые могли бы усложнить дело Суковина, которую хочет Катя, это скипетр, серебро, камушки, обычная мишура Он должен неплохо стоить Баппорт, как и большинство ему подобных типов, скорее всего, держит свои сокровища наверху Поближе к сердцу и подальше от прислуги Нет смысла ждать У меня есть старые наброски этого места, сделанные Катей И все внутри, кто собирался спать, уже улеглись Пора начинать Всем хай дорогие друзья, меня зовут Валерий и это легендарный World Dark Project золотое издание Итак, мы с вами прошли в э, прошлой серии э, небольшую тренировку Вот, а э, сейчас мы переходим к нашему первому делу э, Миссия называется поместье Лорда Баффорда Сложность, эксперт у нас и куча-куча э, заданий Так, э, проникните в поместье Лорда Баффорда и разведы, где там что, колодец в будке на заднем дворе отлично подает, если ты сумеешь добыть ключ у стражника, оглушив его дубинкой или незаметно стащив ключ. Найди украшенный камнями драгоценный скипетл лорда Баффорда и одолжи его. Одолжи в скобочках. <с Russia> Постарайся не наделать при этом слишком много шума. Пока будешь в поместье, прихвати помимо скипитера ценности еще на 700 монет. Никого не убивай во время работы. Ни слуг, ни стражников, ни домашних животных, ни единого живого существа. Как только все другие твои задания будут выполнены, выходи из повестия и возвращайся на улицу города Окей, куча всего заданий, ну, в принципе, как бы здесь написано много, но задания, в принципе, понятны все Окей, давай приступим, давай посмотрим Так, в смысле, начальное снаряжение у нас, покупаем, покупать еще предметы Окей okay. Так, меч, понятно э, Нанести противнику меч Может также блокировать его э, Вы говорили то, что э, Эксперт отличается Ну, сложность эксперт отличается от остальных тем Что здесь нельзя убивать э, э, людей Вот Так что, я думаю, меч нам, в принципе, не понадобится Вот э, У нас есть дубинка Дубинка, которую вы тоже мне писали То, что ей нужно оглушать Лучше всего со спины вот, либо сбоку, ну сбоку 50 на 50, лучше всего со спины, окей. А, Исцеляющее зелье, нас исцеляет твои раны, окей, там возможно пригодится. Оставим его, наверное, одну, покупать не будем больше. Водяная стрела, а, не наносит никакого урона, зато гасит факелы и другие горящие предметы, а также смывает пятна крови. Окей, а водяная стрела нам понадобится, я думаю, фу. Нам же нужно все-таки держаться в тени, как бы так и все логически подумать, поразмыслить. Вот, поэтому я думаю, наверное, можно. Так, а как купить? А, вот. Окей, покупаем, короче, все длинные э, стрелы. И есть обычная еще стрела. Простая строконичная стрела. Она как бы это тоже орудие убийства, в принципе, оно нам тоже не понадобится. Почему нельзя продать? Окей. Так, исцеляющие сили, я не знаю. Я думаю, одного хватит. Ладно. Инструктаж это понятно, наверное, да? Только что мы смотрели. Ладно, погнали. Итак, мы на улице города. В принципе, вы не писали в комментах насчет освещения, значит, все нормально. хочешь мной? Да, что-то может быть интересного. Да ну, это же здорово. Они там такие все в шипах и дерутся, дай Боже. Последний раз, когда я там был, один другому как врезал. Не-не, меня от этого дошлит. Когда я был ребенком... Ага, да как ты вообще попал на эту работу? Ой-ой-ой, я маленький мальчик, я боюсь крови. Заткнись, Крови хочешь? Тебе надо было родиться лет сто назад. Я тебе сейчас все расскажу. У этих медведей нет никакого оружия. Нет, лад, только ошейники. Они же не люди в конце концов. Нет оружия. А что они делают? Бьют друг другу морду? Ха, нет. Есть шок, свой палец, и да ну, ты издеваешься. Они же пытаться. совсем безобидные. Их же так легко убить. Вот поэтому я туда и не хожу. Ого, да ты охотник однако. Хотел бы я на это посмотреть. Окей, они все побеседовали. Озвучка просто божественная. Я Офигеть, какие-то медвежьи бои у них Короче, Нагарет сказал, что Сюда не пройти, потому что много охраны Вот Давай-ка посмотрим, что у нас здесь По улицам города есть Что мы имеем Так, я, кстати, в настройках посмотрел а... У меня есть, короче, вот такое движение Как бы Немножко вперед На контуру короче, нажимаешь И немножко вперед он так нагибается Я думаю, пригодится Вот так, окей. А -а это что за агрегат? Ой, странная машина какая-то. В смысле? фонарь, а что это за шарик такой? Интересно. Окей. Ладно. Потом разберемся. Так. Ага, я понял Наверное, можно пройти по канализации, скорее всего Ходов Какие-то генераторы, да, стоит Наверное, это питает, короче, вот эти фонари Эти штуки, они питают фонари Так Я здесь был? А, я, круг, я, короче, круг сделал, да, получается? Окей, я, я понял, я круг сделал. Так, ну, в принципе, погоди, Катя нам сказала, есть карта, бляха, пипец, ну и карта. Поместье Buffard, это первый этаж, один охранник, колодец, вот в подвал. Типа можно через подвал, да, пройти, Тайник со стрелами, забери их по пути. Хорошо охраняется. Не пытайся пройти через главный вход. <соспит> Это понятно. Так, берегись внутренней охраны. Помещен вот здесь, короче. Э, а... Типа один охранник и колодец. Нужно где-то найти этого охранника. Так. Тут решетка вообще. А не с той стороны, наверное, пошел Прохождение будет а, Медленное, неспешное, поэтому Кому зайдет, тому зайдет Вот Судя по всему, я так понимаю, здесь сильно Большого экшена нет, потому Не будет, потому что мне убивать никого нельзя Так Серым, получается, отмечено Там, где я сейчас нахожусь Я сейчас сделаю, наверное, опять круг. А нет, смотри, там кто-то есть. Охрана, охрана меня все строгает, не трогает, нет? Как дела? Нормально. Как дела, нормально? Следует попытаться пройти незамеченным. Как дела, нормально, нормально, нереально, у нас все нормально. Нормально мне, реально Так, вот этот охранник Кстати, писали мне про охранника пьяного, короче Данова, его можно типа не оглушать Ну, я думаю, я сделаю Так, да, я сделал круг Так, а здесь что? А здесь пусто Смотри, какое небо Прикольное, да? Так, да, тут закрыт. Опа. О, охранника. Ключ, я могу украсить. А больше ничего не можешь. А ему насрать. Ему насрать, короче. Ладно, его трогать не буду, пускай. Так, и что здесь? А... не в колодец надо нырять. Окей, объект комплеты какой-то. Так, ну мы в подвале, да? Да. Теперь мы в подвале. Понятно, там не пройти. Мне, наверное, прямо надо. Я не думаю, что сейчас в самом начале будут какие-то заковыристые места. Мне писали, короче, что здесь э, загадок целая куча вообще просто в игре. Море вообще всяких... А секретов Не загадок, а секретов Так, погоди Куда мне? Столько ходов Сюда, туда Ну-ка дай я сейчас сюда сплаваю Не зря же этот проход Может здесь какой-нибудь Секрет хепти а -а -а пауки -а. а там смотри сундук а пауков я могу убивать я думаю э, давайте проверим я думаю что я не попал а в смысле что такое косой то Ну, вроде не провалилось задание. Ай Ай-яй-яй, -ай, бегут, бегут, бегут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай. Фига они такие быстрые, эти паучки-то. Бляха. Воду-то они. плавать-то они не умеют, наверное, да? Ну-ка, я сейчас вот так сделаю. Смотри, смотри, бежит, бежит. Ай-яй-яй. -ай -ай куснет, он, наверное, меня отравить может. Все, отлично. Я тут видел стрелу. Отлично. Те, те стрелы, которые которыми я не попал, они. Если уж я здесь, надо взять что-нибудь для себя. Отлично, колечко какой то взял. Да, это, короче, секретик какой-то. Отлично. Первый наш секрет. Окей. Okay. Первый наш секрет. Так. Надо, наверное, воздуха схватить. Так. а, -а, -а. Ладно, там, там не пройти. Окей, ну, в принципе, мы, наверное, вот это вот вход, наверное, в помещение, да? это внутри. Наконец-то внутри. Так, главное не шуметь, наверное, я думаю. А вот эти ящики, они что, разбиваются, нет? Нет, походу, не разбиваются. Но они подсвечиваются, смотри, я могу их. А, это, наверное, отвлекать внимание, скорее всего. Окей, okay, а где моя дубинка? Здесь уже дубинка нам пригодится, я думаю. Так, вот эти факелы можно тушить, я так понимаю. Окей, okay, я вижу дядьку. И второй дядька. Так, ну-ка, дай-ка этого. Здесь темно, в принципе. Опа, смотри, опа-опа, что-то интересное. Так, здесь ковер, короче, ладно, здесь нормально. Тихо, спокойно, это чё? Нет, на. Ничего нет. Ладно, хорошо. А, ну это я сейчас, наверное... Опа, вода. Ну это я сейчас, наверное, да. Так, я думаю, надо как-то, не знаю, по... Ай-яй-яй-яй-яй. Теперь ничего. Теперь ничего, окей. Так. Это нам не потушить. Давай спробуем нашу дубинку. <звук> неплохо, неплохо. Так, тело надо прятать, наверное, да? Бляха здесь светло. Вот сюда. Хорошо, у него ничего нет, да? Я обыскать я его не могу. Окей, минус один охранник, это хорошо. А, я оттуда пришел. Он вот туда хочу. Так, а второй стоит, смотри, там. здесь большая здесь ничего нет. Лопата, лопата нам не нужна. Здесь что ничего нет. Кружки, бутылки, это все, это все для отвлечения внимания. Окей. Написали то, что здесь надо каждый уголок осматривать, каждый уголок. У стоит. идешь сюда сейчас куда-нибудь тебя пихнем вот тень вроде ну что не, не кидаешь окей отлично минус второй охранник пока все гладенько пока все гладенько хорошечно бомба вспышка интересно Так, у меня же ничего не провалено, да? Проникните в поместье. Окей, проникнули, э, проникнули, проникнули в поместье. Так, укради украшение... Украшенный с камнями скипетр, привлекая к себе... Не прив... А, привлекай к себе... Короче, меньше внимания. Пока будешь в поместье, наберись на 700... Ага, никого не убивай, возвращайся на улицу города. Окей, понятно. Никого не убивай, а я убил уже... Так, это... Это наверх. В смысле? А я это... Нашел еще место, погоди, яблоко, прикольно, яблочко съем. Так, я еще здесь не на... не это не нашел вход, погоди, вот сюда, как сюда попасть? Есть еще какие-нибудь двери тут? Так, ну отсюда я вот пришел, да? Получается, отсюда, да, я пришел, здесь больше некуда идти. Здесь какие-нибудь двери есть еще. Или это, наверное. Через э, само поместье, через этажи как-то проходить, наверное, надо. Здесь вода. Ну да, здесь. Ладно, окей Идем наверх Бляха э, звук, Звуки такие Вообще просто атмосферно, реально атмосферно Так, погоди, там ящик Раз Это что, ваза? надо мне вазу Так, всего 105 монет, а нам надо 700 Окей Так, а где я нахожусь? Окей, я уже на первом этаже, получается. Кто-то спит. Так, погоди. Тут охранник ходит? Ну-ка, где-то. Я сейчас, знаешь, что сделаю? Сделаю себе комнатку. Куда я буду складывать народ. Этого я сейчас тоже оглушу, пока спит. Или нельзя? Не трогай меня. Не трогай меня. Да уйди заткнись. Спи дальше. Окей. Тихо, тихо, тихо. Охренеть народу. А, Кто пожалуйста, Кто-нибудь схватите его. Но это не охрана. Это прислуга получается, да? Так, ну таскать, бляха, таскать туда-сюда я не, не хочу. Я здесь тоже сейчас потушу свет. Все отлично, у них нет ничего, да? Пускай спят. Отсюда я пришел, да? Хорошо Это все ведет в одну сторону Так А я хочу посмотреть Так, отсюда я пришел А, но все равно мне сюда Опа, дверька ходов кап ух ты это что это кухня тихо тихо тихо тихо тихо тихо иди сюда запису какая-то вот за стень я бросим кто подсвечивается все равно, да? Вот, все равно видят. Надо куда-то его, короче, убрать. А, ладно, я вот сейчас как раз у этих, у комнат. Сейчас комнату брошу. Так, не сюда. Вот, сюда. Составь ему компанию, короче. Так. Идем здесь. Я буду, короче, оставлять открытыми двери э, в те места, где я уже был, чтобы не запутаться. Так. Седрик, а, пожалуйста, поговори с поваром насчет вчерашнего ужина. Хотя формально меню было составлено по моим указаниям. Я подозреваю, что барашек был старше этой весны. Меня не одурачит привычка повара подогревать салат для маскировки его несвежести. Если повар не может подобрать правильные ингредиенты, мы найдем ему замену. А если попробует оправдаться дороговизной на каменном рынке, то будь добр. Напомню ему, что на продовольственные расходы нынче выделяется в половину больше, чем в прошлом году. И за такие деньги даже он должен быть в состоянии найти нормальные продукты. Лорд Баффорд. Окей. Недовольство Лорда Баффорда к этому повару. Так, жрачку я сейчас заберу все. Пока пожевать. Так здесь еще ничего нет. О, Отлично. Ммм, кусок мяса. А -а -а -а. Хорошо. Так, возьми сыр. Эти бутылки что? Ага. Окей. Так. Эм... Ага, я вышел. Понятно. Я дал, короче. Погоди, но я еще не ходил... Вот здесь дверь. Здесь что у нас? Зачем ничего не берется? Бутылки, бутылки. Смотри, здесь дверь какая-то. Тихо, тихо, тихо. Ладно, пока туда не суемся, окей. Тихо, тихо. Он сюда придет? Я думал, он-то какой-то склад. Здесь будет что-то интересное. Здесь ничего такого нет. Окей, okay, друзья, ладно, видос у меня подходит к концу, поэтому давайте на этом вот закончим, здесь вот на кухне, и в следующей серии уже будем смотреть, куда что идти. Я хочу найти ту комнату, которая в подвале, там, с книжкой и с сундуком, вот. Я думаю, где-то спуск есть, поэтому... Так, а сюда я что, заходил, нет?